Войны. При каждой новой жертве боя не жаль ни друга, ни жены не жаль ни самого героя Увы, утешится жена И друга лучше друг забудет Но где-то ей душа одна Она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 на кровавой войне, Как не поднет по куче и вверх своих пани В Не моя ужасом войны.